Как ваши дела? Нормально. Луганская народная. Вы откуда-то? Донецкая народная. О, дончане, братва. Все там у вас хорошо все? Ну, так. Ну, как так. Как и у вас, в принципе. Нет. У нас хуярят по городу, по центру нормально. А вы самого Донецка, да, братва? Да. да. А, ну у вас, да, там, слышал. Пиз... Так, блядь, раньше же, блядь, получается, блядь, не, не били совсем, да, братан-то? вообще не бомбили горно да. зато вообще блять мы не знали что такое блять бомбежка горно да. назад вообще блять мы не знали что такое блять бомбежка блядь, не, не воевали да пацаны не не как вы убереглись блядь, у нас все ваши города уже блять поняли братан реально я не понимаю вот мы с донецком мы блять боимся у нас у нас знакомых убила блять около сотни блять 8 лет, войну, лет блядь, не особо так да, война идет блядь, только в год и того Донецка. Да у нас, знаешь как, будет, будет у нас Индия, будет у нас Австралия, главное, чтобы не бомбили. Вот так мы относимся. Получается, блядь, вот, мало то, что нас сливают, блядь, еще и блядь бомбят же, блядь. Ты думаешь, это по бомбят в Мы все знаем.